А перед началом ролика хочу порекомендовать э, канал Бомж Носком. Он снимает прикольные видео, летсплеи, стримы проводит. Так-то поддержите его лайком и подпиской. Всем привет, дорогие друзья, с вами был Channel. И сегодня будем продолжать проходить э, Mafia Definity Edition. В прошлой серии мы остановились на этом моменте. Приехали, считай, мид, в, это, в аэропорт... И сейчас Морелло будем догонять, чтобы он не утрал. а он уже стреляет, дебил. Ладно, сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всем, кто кушает, а те, кто не кушает, взять что-нибудь себе покушать вкусненькое. А мы будем продолжать. Так, прячься быстрее, сейчас он будет масштабнее. Да, реально хорошо. Сам себя поджег уже, это уже неплохо. Нет. Ну ты попался. Сейчас ты попадешь на меня. О, попался. Ты чё здесь? Ты? Он такой стоит тебе э... Ч ⁇ какие-то странные. поле побежал себе такой. как будто бы нет никого. Да, Сэм тут. Блин. блин, я уже путаю своих и своих. Во всех стреляю, короче. Ну свои меня придадут потом. Вот так, вот все, валяется. А вот подкрепление сейчас дохну. Все, Сокрелся. пули. Так, где тут еще кто? Так, так где? А вот он вылез. Давай вылазь. Так где все? Не понимаю. Там один чел только что ли? Так, всем иди отсюда. Стоять. Я сейчас бренаду кину. А у меня нет. Тай да что? Не пострелил. Он не умеет теперь стрелять. я э, мои патроны не лутай. Э. Он мои патроны украл. ты чё о, возьму это. Это пригодится, кстати. А Хотя все время постреливает тот. -то, мне что-то надо делать -то. Я больше обращать внимание на это не буду. Дай мне сейчас Имореллу удерт, а вы там швозякаете с ними. Вот так вот надо просто напролом идти и все, никого нет, не ожидать. что то там пушку пуколку свою вытащил, а. бегают бегут. а патроны закончились я хилишь идите отсюда кто там нет не буду стоять у меня времени нет мне надо вашего босса убить быстрее Уже... А, так он сдох. Ты думаешь, будет некто. Убивать. Не, никто не будет не убивать. Большоморел уже все Улетел. И тут тоже никого уже нет, все поддохну. все побежали. Он сейчас улетит. Давай, быстрее, в машину садись. Да почему спереди? Я должен за рулем. Смотри, надо и... крыло ему. Летай, давай. Мне Не разогнай не, не надо. Поднимайся! Не поднимайся. Нет, не надо. Вот Скандристреть его. Стрелять. Наверное, такой же ты не, наверное, не, не по нему стреляешь. Не да ну ч, выходит, выходит, он уже глазар был. Брось! Я стрелять буду. Он еще не ушел. Так все он уже горит. Все взорвал. Я сяду за руль. Так какая раница, пускай уже есть. Почему? Потому что я здесь водитель. А ну да, сади. Что перезаряжаешь. Туда и ты перезаряжаешь? Нет. Ну, Потому что, что тут понастроили герею. Ладно, делаем так. Едем за самолетом. Да хрен, все равно я знаю, где он упал. Урода. Он все равно заскриптован там и все. Ну Раз да. После крушения Марелла не сможет выжить. Ну, Мел да. не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы, то должны знать, они другие. Там быстрее нас едет, блин, конечно. Куда это он направляется? Может, к гоночной трассе за городом садиться безопаснее. Может, он и с... Док! Что с тобой сегодня? Док? Он мне дог, он О чем сказать. я говорил? Сейчас да. мне с визду доводить его не очень не даётся. Где бы он не сел, мы скоро будем рядом. Не факт, я уже его потерял. Ну не только метка еще все ну, Хотя его не его ни кит. Да, конец. По ходу всё он рухнет. Да. Нам рано расслабляться. Нужно проверить, что он сдох, пока копы не появились. А так быстро упал? что то, не что -то он резко в в вниз. Нормально но там сделали. летел, летел на одном уровне, а потом резко. Паум. Ну видно, что скриптован На Да, кстати, да. Так, а чего-то я. да. На старой работе ты тоже времени Сейчас нам нельзя облажаться. В принципе, да. В смысле? Почему? Проверяем обломки, кому все этот ясно. дебильный Конечно. дом нужен Даже никто не знает что а, он уже приехали походу. а кто ж типа все знают что он здесь так никто не знает даже где он был На работе, ты так ездил? тогда долгал ты -то эти вопросы одни и те же задавать я думал можно протаранить нельзя ничего другой а остальные деревья как все или железный можно О, господи боже расколотил его нормально Обезьяна, смотри. Ублюдок не понимает, что уже сдох. О, нормально. Расстрелять. Теперь он понял. Может быть. Добра. Да, Теперь точно. Теперь кого поедут? Вал. Вот. Валим а не, я еще постую, че постою потуплю. Чем он Фрэнка вспоминает? Или че? Или Морелла? А, Морелла вспоминает. А смысл его вспоминать? Он ничего хорошего не сделал. Смысл я не вижу э, вспоминать его вообще. До встречи на том свете Марк. ну все глава пройдена да. сливки общества сливки А хочу сливки сразу так интермедиа, опять будем общаться Ах ты херов призрак! Три сраных года я пытался тебя найти. не надо было не нее находить. Это пожизненное дом или даже стул. Но вам ведь нужен не исполнитель, а тот, кто ему приказывал. Какой пожизненный так он вот будет значит, жить, я хорошо. Дело, да? Ну как ты хорошо за 51 гола пока Книги а, дом, котлетка его не убьет э, барберийской а потом уже все. С ними можно навсегда упечься садьере за решетку. Если мы договоримся, моя семья в обмен на Дона. Это как? Да даже Норбан не понял, не офигел такого. Что это? Узнаешь кого-нибудь? Присмотрись. Старик это Дон Пепона, а двое парней Марелла и Сальери. Да, а ну ну-ка интересно. Да. Так не покажите хотя бы. Теперь узнаем Год, наверное, два. что ты размазан очень сильно. Апрель. Свадьба Марелла. Сальери был на ней шафер. шофером Совсем еще. Мальчишки да и уже бойцы в клане пепона ну конечно мальчишки так что случилось ему как, в 30 году лет 60 было мальчишки близнейшими врагами это без это не 20 я не знал что они дружили боже мой доме тем что ты не знал, я можно знал. забить сраный небоскреб не уже забили втором пепона утонул в озере чтобы дела и дальше шли гладко сальери и морелла поделили город. Да, это я слышал. И что? Они ну тут. И могли бы сохранять баланс. Но ни хрена подобного. Нет, они специально сделали так. Потому что вдвоем как-то управляли городом не очень. Просто Морелла так. Погиб. Вот. Или даже втроем. Был вполне Или сколько там человек Считаю, было. Что город теперь наш. Они взяли убили специально, чтобы управлять наполовину что города. Ну, прежде, да. Но а сейчас не уже наоборот, сейчас только Салери управляет городом. Какой долг. Пока его не посадили, конечно. Бабок Морелло, если они не спасли вот простого парня вроде меня. Вчерашний. А он не знаю там уже президент, наверное, был нормальный. Все, что он в конце выиграл. И там все уже управлялся мэр. Они а вот эти банды. Они хотя не знаю, и знаете, как там было. Я об этом все время думал и думал, пока однажды не взглянул в зеркало. И что увидел себя. И тоже увидел мишень. <свят> Прямо вот здесь. Да? Походу там. И вытер слезки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь, но я. Ага, походу себе, там снайперы были. чем <свят> Морелла, он увидел это. Что однажды я не увижу поле или Сэма целищихся мне в лоб. Ну видишь. И ну, Поле не знаю, но Сэма точно. Что ты не думаешь? Об этом на улицах когда бьешься за свою жизнь парень который дерется вместе с тобой твой брат ведь ради брата куда легче убивать правда не знаю, не знаю. а ночами ты не можешь уснуть и думаешь о чем твой брат шептался с дона в баре ну именно о том что тебе будет завалить. Он жаден чтобы при случае предать тебя может быть такое а так и было, так и случилось. С Сэмом. Так-то он, в принципе, в чем-то прав. Перевыборы. О, я помню эту миссию, да. Там надо будет снайперской винтовки заводить его. Ну, выбора Пробраться еще, что Раньше собаки там были, кстати. Уже нету. Собак там. Здесь все что есть. Это что? Это письмо. Это письмо. Не не подумайте, что это деньги какие-то. Это письмо просто написали и прислали почитать. Мало написал. Он писать не любит просто. Ты умеешь плавать там? Да, бывал на море пару раз. Ну я помню. прошлые серии. Поехали с подружками озеро Ну да, в принципе, по даже. Но Я что то первой мафии день, сейчас он, он что то плавать не разучился, походу, внезапно. До что то он а врет это? немножко. Плавать что он умеет, ага. Назад уже никак. Начинает орать. А второй парень отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп. Не знал, что озеро слишком глубоко. И струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли к дну. Ну и зря. Поли твой друг. Знаю, ты ему предан и уважаю это, но больше не смей оплачивать его долги. Ну, я не, собирался. я не забирался. понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тёрнбуле. Что Кондитат ты дофига у него? Он самый. не кажется. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Смелчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поли и Сэм вместе. Мне навестить его. Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. Ну да. Ну, сейчас мы сорвем. Да? Просто ее завалим. Конечно. Ну хотя не просто это. Острову готовится митинг. Место открытое, попасть туда довольно трудно. Ну да. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. Заброшенно. я продеревишь козлу башку. Если Ладно. попаду, там еще надо попасть, главное. Скажу к Винни за винтовкой. С первым, Помни, первой мафией на оригинале там было трудно с ним Охрана его тут же спрячет. Ахран. Там охрана статьи есть большая, поэтому. Это мне. Перебить. Сделай это. Постараюсь ехать туда, перебить всех, половину хотя бы, а потом уже в следующей серии начнем, Пере... потому что это тоже будет долго очень. Здравствуйте. А, да? Правильный. Не, так не согласился. Всех и убивать всех подряд, это как не очень правильно. Ну, в принципе, это и есть мафия. Что тут сказать? Тут все такие. Привет, Том только не выстрели меня, меня что-нибудь есть пришла посылка от парня а вот и он давай мне хочет, чтобы только ты его раз... не сломай так. хотя бы нормально так. так что ты не шуми пока не убьешь того типа наш малыш тони спрятал для тебя такую в нужном месте где прямо в тюремной башне. Как да. он то пробрался у семьи много воспоминаний оттуда или он там охранник работает? Там да у него наверное да сорта. Потому что, что его не было. пропустили кто туда, там Столько же всё-таки заброшено, но не полностью заброшено, чтобы никого И не было. Получше. Там охранники все таки остались. Как же меня задолбал этот политикан, Томми. Это же наш город. Влепи ему промеж глаз. Конечно наш, но все таки он хочет тот же, чтобы <къем> он его был. Но это ошибка его была. Большая. Лучше бы все сидел, мне не выпендривался. Не было все хорошо, ну как хорошо? Нет, конечно, но ну, ну, более-менее живой хотя бы главное был. А так все. Давай пендрулся. Так, тут же много машин современных. Ну как современных? На те времена, да. Типа нет быстрых, нет нормально. Нет. Все равно мо мотоцикл как по мне самый лучший вообще вид транспорта в игре и самый быстрый и самый более менее такой ну, поворотливый мой тут уже, но ничего страшного да может быть и вот сейчас когда дождь не очень удобно им управлять но все равно а он быстрее можно быстренько добраться и все не ну, конечно вылететь риск очень большой или под грузовик, блин, вредутся. Да, это, конечно, можно, но все равно. Если уметь на нем ездить, как я, <сёк> то, в принципе, ничего страшного не будет. Быстренько доедешь и все И тут даже машины, которые из 50-х годов, они могут медленнее быть, чем мотоцикл. Из 30... И из 28-го, прикинь Какой они хороший движ... двигатель поставили. Шо... Ну и, в принципе, и он вес небольшой мотоцикл маленький такой. Грам где-то сколько? 500-400. Не сильно тяжелый. Ну, и грамм 500, килограмм 500, наверное, 400. Даже не знаю, сколько он весит. Не, немало, конечно. Может быть, 100-200. А, а вот, например, чтобы такую машину здорово повезти, даже вот хоть такую надо побыстрее, будет она новая, считаю. Вышла недавно, да, 37, наверное, 8. Все равно, надо силу двигателю, чтобы его разогнать. А грузовик я вообще молчу, там вообще капец. Так, надо поискать вход. Так да вот, вход что-то. и все, паркури. И все нормально. Так, у нас пушка есть. Hey, друг, иди сюда. О, давай, здорово. Давай, твой... пушку я показываю. Твой друг сказал, ты ищешь смотровую башню. Да, вот я она, садят. А, дорогу, а так это, типа, не она, что ли? Чего? Ты ну ладно, нет, все-таки, отсюда. Нет, не валю, не свалю. А где отметки протяги? А че, протягаешь, что, несколько, что ли? Не, ну и конечно не шарит, что куда надо идти. Не видели мою крысу? Нет, не видел. Что ты куришь здесь, а? На походу дальше, да, вот сюда надо. Нет, У меня нет ничего, кстати. Очень прикол. Так как ты задел меня уже, а? Тупой. Вроде бы не копнул, но, но все равно. Э! Ты ч ⁇ Тут вообще не, по-моему, нельзя. Полностью... А ну-ка, а там ничего у него нету. какой тупой. А ч ⁇ не хранят прям? Зачем эта тюрьма им нужна? Безоружный полностью. Полностью же безоружный получается он. Нет у него ничего, он просто как бродяга, по-моему, стоит. Так, по-моему, я, я... Не говорите? Не, нормально все. Я не туда... Да нет, ну куда ты пошел, твой? Тут должен быть пистолет хотя бы какой-то. Ну. Ну, тюрьма, в принципе, заброшена, реально. Вы не нас в покое? Ты кто? Дом, когда вы уже наконец это поймете? Это не на, это не ваш дом. Это ты, ты Сука, Зачем его убил? Ой, зачем ударил вообще? Нет, блин, дебил, сожрал уже. сохранить силку это же было полезная штучка ладно все он там сидит да ага а понял замерты, спасибо что? Берегите. А, тут уже умер. Блин, завалили уже кого-то. А ч нельзя патроны взять, я. Э? Не понял. Это мы вообще-то. А ну-ка. Какой сын, тут вообще-то тюрьма а не... Или просто дом для всех. Ни хрена себе тут. Ну вот туда надо пробраться как-то. Ну откройте дверь, ну блин. Вот, открыли. Вот тут теперь надо будет... Уже ничем. Ты чё? Офигел совсем? А у не было? Сковородка, серьезно, сковородка хотел не убить. Какой дебилка, а? Блин, чу никого патронов нету, не понимаю. Типа здесь тут все вообще просто обычный блин, заключенные что ли? Не понимаю. Вроде бы это с одного вида тут заброшено все, а с другого ни хрена. Тут все полноценные в принципе, люди живут и... А завар... О, прям на второй этаж проход. Капец какой-то. Ладно, давай, открывай. Мы уже на третьем этаже. Так вон проход, вроде бы. Стой-то, тут перезаряжал уже. Нет, нам не сюда походу. Тут не должны быть закрытые двери вообще, по факту. Кто здесь вообще? Письмо не хочу эти письма читать, тупые. Вот. Гюр Так, наверх нам. Надо. Вот сейчас тут месиво начнется. Я помню. что-то а? Нормально же все было, а? Все, открывай, давай. У тебя же ключ есть, все нормально. Дендзер. Опасно типа. Так тут опасно вообще находиться в этой тюрьме. Тебя убьют, блин. Ничем. А он ну тут все провально. Ну, в принципе. А мне теперь надо найти эту пушку. А вот она. Очень хорошо спрятал. Вообще никогда в жизни бы не нашел. но ну вот это вот точно на следующую серию нет все я и так заигрался я планировал половину пройти а я вы реально до конца дошел все надеюсь вам видео понравилось если хотите продолжение 11 серии тогда ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте Вся пока пока